Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Этот ролик записываю в не очень живописном месте, на берегу, туда на берегу Воронежского моря. Оно у нас сейчас такого изумрудного цвета, ну, проще сказать, зеленого цвета, да? Но уже не пахнет, что что радует. Здесь, конечно, у нас просто изумительные следы жизнедеятельности людей. Ну Народ по нас аккуратный да? Я правда, пришел с пакетиками мусорными Хотя бы часть этого счастья Унесу на мусор Но этот ролик не об экологии Воронежской области А этот ролик из серии Я учусь у Сергея Грань Как я прохожу тренинг Это такая видеоистория. Я ее начал записывать в апреле Уже достаточно долго Не писал никаких роликов Из этой серии Потому что у меня был такой период осмысления, раздумий, мировосприятия. Я даже два ролика из этой серии закрыл. Ролик, посвященный саентологии и ролик по партнерской программе Сергея Грань. Значит, по партнерской программе, общаясь с менеджером партнерки Сергея Грань, замечательная девушка. В принципе, на все вопросы, которые я задавал, я получил еще общие ответы. Вот, я не стал ждать новой воронки продаж, которая должна вот появиться в ближайшее время. И подключил к партнерским продажам курса Сергея Грань своего папу. Вот, что мы получили? Мы получили за две с небольшим недели работы просто в Одноклассниках. То есть папа сидит в Одноклассниках, отсылает личные сообщения. Но об этом я рассказывал на вебинаре. Папа сделал две прямые продажи, то есть заработал 6 тысяч рублей. Ну, плюс еще две мои. То есть 8 тысяч рублей. Да, это там, не миллионы, даже не десятки тысяч, но если учесть, что за незарплата, пенсия у папы, которая платит государство там 10 с копейками, да, то 8 тысяч это нормальные деньги. Если вот так вот сравнивать. А плюс я показал отцу, что это. Реальные деньги, что на них можно что-то купить То есть мы взяли и оплатили коммуналку за эти деньги мой папа был просто ну, впечатлен Это очень стимулирует, когда видно результаты своего труда К чего это приводит О, Катер идет Наверное, видите с саентологии, конечно, не так все просто Не так все быстро, да? Почему? Потому что я все-таки окончательно пришел к выводу что если ты о чем-то высказываешь свое суждение, то ты должен в этом вопросе разбираться, то есть как бы быть в теме. Причем надо основываться на своем личном опыте. Да? Ну, в принципе, вот как я делаю, анализируя курсы по четвергам. Я же их покупаю, разбираюсь, и я ну, например, там знаю кое-что о Ютубе, поэтому могу высказывать свое мнение. Поэтому эти два ролика, которые я записал в таких эмоциях, Скажем так, глубоко не разобравшись Я решил их убрать И сейчас Честно говорю, я изучаю Дианетику Это громадная книга, 317 страниц Почему говорю, не все так просто Потому что требует очень много времени Я слушаю дианетику в аудио То есть сравниваю И хочу получить какой-то свой личный опыт По использованию тех техник Которые в этой книге Доходчиво и понятно Как бы рассказывают когда у меня будут какие-то результаты, я вот о них расскажу, если, конечно, будет интересно. Я пообщался с тремя живыми людьми, которые не открещиваются, не говорят, что они не саентологи. Ну, живые люди, привержутся саентологии. Один парень из Питера и нашел двух людей, которые в Воронеже. Не так их оказалось много, то есть практически единицы людей у нас тут в Воронеже занимаются саентологией. Никуда меня не тянули, там каленым железом не пытали то есть все нормально адекватные, адекватные люди ну, когда разберусь, как я уже сказал возможно запишу что же сейчас происходит на тренинге то есть как это все идет я закончил разгонный модуль. причем закончил так, как советовал проходить его Сергея я каждый день выполнял задания и размещал отчет группе И выкладывал на канал Потому что разгонный модуль Это в свободном доступе Кому интересно, пожалуйста, смотрите У меня, конечно, на это уходило достаточно много времени Потому что я делал тайминг Я хотел к этому вернуться Смотреть, потому что очень много интересной информации Которая, во всяком случае, мне позволила Посмотреть на какие-то вещи по-другому Я все конспектировал это лежит у меня на канале, кому интересно, смотрите. Я читал, конечно, некоторые комментарии на канале, в ВКонтакте, что люди пишут, ну, что сказать, я считаю, что до какого уровня надо расти, я абсолютно уважаю ваше мнение, но еще раз повторюсь, до какого-то уровня надо расти, ну, лично, опять же, мое мнение, до уровня до информации, который дает дает грани Я реально горжусь тем, что я остался на этом тренинге. Вот, я понимаю, что это правда реально мое, мне это нужно. Вот, я горжусь тем, что мы с Филиппом сделали первый такой в записи платный тренинг. Хороший инфопродукт, который базируется на материалах, которые мы получили от Миши Стоева, от Михаила Стоева, связанных с автоматизацией Sky. Я горжусь этим тренингом. Мы его и продаем через лопатку но продукт достой ссылочка на него будет кому интересно в описании этого видео вот ваша реклама вот и конечно горжусь тем что например сделал мой папа то есть и то что делают мои партнеры в партнерской программе сергей играть то есть люди продают и зарабатывают деньги. вот всю прошлую неделю я занимался спариванием потому что тренинг можно проходить одному, можно проходить в паре, можно проходить в группе. Я вот хотел найти именно группу. Пообщался с колоссальным количеством очень интересных людей, то есть, ну, вот, Грань молодец, он собрал, ну, очень интересных и людей, которые не сидят на месте. И у нас уже там через несколько дней получилось даже не двойка и даже не четверка, а целых 10 человек. Я считаю, что это одна из лучших, наверное, групп, будет на тренинге Грани. Назвали мы ее Многогранник или граней. Вот. И уже в самом конце я пообщался с замечательной девушкой, зовут Иоанна. Если по критерию оценки, который выдает на тренинге Сергей Грани, его выше отцена, 20, это превосход. Вот сочетание, совместимость людей. Очень комфортно, приятно было общаться, но лично мне с Анной. И мы пришли к выводу, что если нас в группу не берут, то мы однозначно стартуем вместе. И вот на таком духовном подъеме да, я уехал на дачу. Уехал на дачу, пробыл там 4 дня, понял, что мне на даче безумно нравится. Я лет 20 не отдыхал, у меня не было реально никаких отпусков. Вот, мне очень понравилось быть на природе. И... Главное, я понял, что мне безумно нравится делать что-то руками, там мастерить и помогать любимой женщине. Вот поэтому пока есть возможность, то есть пока еще погода позволяет, ну, по максимуму, я вот все это время буду проводить на даче. То есть у меня 4 дня, это 4 дня, когда я без интернета. Там нет никаких компьютеров, ну, и даже есть телевизор, но я его ни разу не включал. Вот, вернувшись, в Воронеж я понял, что ну, я подведу просто людей. Дело в том, что на тренинге в Гране, как в армии на мажброске, то есть отчет по последнему человеку, то есть доступ к следующему уроку, если вы проходите тренинг в группе, вот получаете, когда все выполнили задание. Понимаете, вот такое чувство коллективизма вырабатывается. И я понял, что я ребят буду задерживать, потому что все, с кем я общался, они знают, зачем они пришли на тренинг и хотят пройти его максимально быстро и максимально эффективно. Я решил никого не задерживать и стартанул соло. Вот Этот ролик я пытался записать вчера. Вчера вот у нас был понедельник, и мы как раз стартанули. Ну, ребят стартанули группы, я стартанул соло. Но ну, и оказалось, что зря я волновался, потому что первый урок я прошел за один день. Вот сегодня у меня коуч-сессия. Ну, о первом уроке рассказывать не буду. Вот как я его завершу, выложу Отчет И пройду коуч-сессию Тогда, наверное, запишу отдельный ролик Скорее всего, запишу его уже на даче Посмотрите, как там у меня хорошо Вот, в принципе, на этом все Подведу небольшой итог Рад, что остался Тренинг, правда, очень нравится Достойный продукт Но вот буду записывать отчеты по первому уроку Там уже пошло, как говорится, вот такое вот мясо и считаю, что это, наверное, все-таки один из лучших тренингов, который я проходил. Ну, смотрите дальше, кому интересно. Подключайтесь к партнерским продажам нашего курса по скайпу. Он у нас крутой, развивающийся. Всем спасибо. Благодарю, что досмотрели до конца. Если есть какие-то вопросы, пишите. Пишите, пожалуйста, под этим роликом. Я все читаю, всем отвечу. Благодарю. До свидания.